фэн-шуй э, под, подразумевает постоянные перемены, каждый год нужно делать э, трансформации своего жилья и более того, каждый месяц. Но я вам открою, вот, э, как говорится, ту базовую мотивацию, которую я вкладывала в создание этого курса. Но если вы берегиня, если вы берегиня, и у вас случилось, это волшебство синергии вашего тела с вашим пространством в жизни. И то, что вы ощу ощущаете, то вы и живете. И то, как вы живете, вы это ощущаете то даже если вы не знаете чего-то на уровне э, рациональных знаний, таких как фэншуй или васту или расклады какие-то или астрологические гороскопы или еще чего-то, но у вас есть вот эта активная проекция себя, береги не внутри себя, вы будете принимать по каким-то не, невероятным причинам интуитивные, правильные решения. Сколько раз я это слышала от вас в том числе? Вау! Читаю заверухин гороскоп на неделю и понимаю, что именно на этот день я почему-то записалась на стрижку. Именно почему-то в этот день, где она написала, что это классный день для уборки, я запланировала уборку. Странно, почему это? Да потому что ты берегиня, потому что у тебя контакт с этим пространством иня, да, с той главной женской ответственностью и обязанностью, которую нам дали, знаете, как в моменте зачатия, когда мама соединилась с папой, и эти два и эти две молекулы образовали единое, и это стало развиваться как тело девочки, как сознание будущей женщины, вот в, этот, в этом мгновении уже было вложено зерно потенциала вам раскрыться как берегиня. Есть грустная новость, нас этому не учат с детства, да, и, и мы, как, как слепые котята, опираясь на какие-то коллективные бессознательные какие-нибудь там родовые еще пробы ошибки пытаемся выстраивать свою жизнь и жизнь того за кого мы в ответе то есть да, за свою семью и за свой род и за свой народ, как я уже говорила, и за всю природу и в конечном итоге земля это женщина и все что она здесь есть это я и какой это восторг ощутить это? на практике, а не просто услышать от кого-то слова и взять это как мысль, да, или как концепцию или догму. Ну вот из-за Веруха тут сказала, я я земля, земля это я. Ок, ок, ок, ну поживу с этим. Но когда ты это ощущаешь Тебе не нужна никакая окошко в твоей квартире, которая будет решать, где, где вам спать. Тебе перестает быть важным сегодня ретроградный Меркурий или ретроградная Венера, потому что ты очень много всего чувствуешь. Ты превращаешься в настоящую берегиню, хранительницу домашнего очага и на уровне своего интуитивного, сердечного присутствия. Не как, знаете, вот самка, которая там инстинктами ведома, а как, а как знаете, фея, как волшебница, как какая-то такая домашняя жрица: ты начинаешь творить жизнь свою и всех, кто к тебе еще касается. И это настолько увлекает и мистичностью, и какой-то роскошностью, какой-то красотой. И в этом очень много пространства для творчества. И э, тебе простые дела уже э, не кажутся такими примитивными, какими они могли казаться по сравнению с твоей важной, приважной какой-то там должностью, внешней работой, за которую платят деньги, да, на которую ты ходишь, чтобы обрести призвание, признание, принятие ну и кучу всяких остальных каких-то пунктов. Когда в тебе включается берегиня, ты осознаешь свою базовую женскую ценность. Однажды я услышала фразу от Садгуру. Он сказал такое, «Моя мама была великой женщиной. Она не заработала в своей жизни ни одного песо, потому что она ни одного дня не работала ни на одной работе». Но она была великой женщиной, воспитавшей великих детей и ощущавших свое величие напрямую, наполняя женской энергией каждый уголок своего дома, своего быта, своей семьи, своего рода. И я вам скажу, это правда, вот только такие женщины да, способны создать великие проекты великих вырастить детей, родить сыновей, дочерей, бренды, да, и, и, я не знаю, ко всему, к чему коснуться, сердца, умы и руки, и уста, и просто глаза, да, как, которые просто, как говорится, посмотрели в эту сторону. Таких женщин превращается но в невероятное, что-то невероятное, и обретает, знаете, такую обреченность на успех. Обреченность на успех. Я не шучу. Я действительно говорю вам правду. И знаю, что многим в это будет не вериться по пути, потому что есть какие-то внутренние еще, да, там моменты и вопросы к своей самоценности, но именно в результате сакрализации быта не дом ваш в куколку обязан превратиться, хотя это становится побочным эффектом курса и применения рекомендаций практик на практике. А вы сами по себе в результате курса ощущаете безусловную ценность присутствия женщины в этом мире. Потому что как-то вот оно мягко, плавно и пошагово доходит, что хозяйка всего здесь Я. И фраза, которую мы говорили в чакральной чистоте, «Я внутри меня — это чистота», «Я внутри меня — это реальность», «Я внутри меня — это величие». Я повелительница пространства. И оказывается, что пространство ⁇ это все, что есть мной, что есть за мной, что есть землей. Это все пространство. И это я? Да.